Всем доброго дня и сегодня у нас новая лестница к 009 тем опять сборка данная лестница может устанавливаться в загородных домах коттеджах и дачах да еще не забывайте двухуровневая квартира вы тоже ее можете использовать лестница достаточно классическая которая при своих размерах и габаритах достаточно компактная но удобная на подъем эргономический дизайн данной лестницы очень красиво и компактно, самое главное, впишется в любой дизайн вашей дачи, квартиры, либо коттеджа. Еще надо не забывать, то, что данная лестница оснащена забежными ступенями, как снизу, так и сверху марша. А далее сборка. Погнали! Рекомендация по сборке. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, комплект гаечных ключей, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый. Последовательность сборки вы увидите дальше на видео. Для увеличения срока службы лестницы рекомендуется покрыть деревянные детали лестницы лакокрасочным покрытием до сборки. Во избежание трения между деревянными деталями лестницы и возникновения скрипов при сборке необходимо промазывать их места соприкосновения тонким слоем силиконового герметика. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Модели лестницы к 009 м 1 ИК-009М2. Модификация лестницы левая и правая. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 2925 и 3120 мм, Число ступеней 15. Количество подъемов 15-16. Ширина марша 900. Высота шага ступеней 195. Толщина ступеней 40. Максимальная статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане для К0091М 1665 на 2680 мм. Для лесенки К009М2 1665 на 2460 мм. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа. Для лесенки 0091. 950 на 2 700 миллиметра и 009 м2 1160 на 2 460 лестница поставляется в разобранном виде в пяти упаковках самая большая 3 200 на 570 на 140 миллиметров Вот и все, закончили сборку лестницы К0091. Думаем, вам это видео будет полезно. Подписывайтесь, лайки. Далее вы снова с нами.